Приветствую вас на своем сайте. Меня зовут Алена Красавина и я хочу презентовать вам свой обучающий видеокурс по заработки в интернете от 30 тысяч рублей в месяц. Толстый кошелек. Системой заработка толстый кошелек у вас всегда будут деньги в кошельке. Но давайте ближе к делу. Сейчас я вам покажу свои свежие заработки по моему уникальному методу. Смотрим свежие результаты. Выставим значение за 22 октября 2019 года. Как вы видите, 300 рублей выплата и 1800 рублей в ожидании. Когда данная выплата будет проверена модераторами сайта, она поступит ко мне на баланс. За 23 число октября месяца заработано 1620 рублей. А теперь давайте посмотрим, сколько мне удалось заработать за этот неполный месяц с 1 октября по 23 октября 2019 года. Выставим значение в календаре и, как вы видите, выплата составляет 65 840 рублей и 4779 рублей в ожидании. Мне удалось заработать эти деньги за 23 дня. А это транзакции, которые я выводила из данного сервиса. Как видите, деньги выводятся без проблем. Обновим баланс в кабинете и на балансе еще 21 990 рублей. В моей системе заработка не нужно ничего продавать. Для работы подойдет любой компьютер или даже мобильный телефон. Настройка системы занимает всего один день и первые результаты после 24 часов после настройки системы. Так в чем же суть заработка? Многим знаменитым компаниям, таким как Burger King, KFC и так далее, постоянно требуются работники в штат с одной стороны, а с другой стороны есть студенты, которые ищут работу без опыта. Я разработала свою систему, которая соединяет этих студентов и компании, которым требуются работники. И за каждую заполненную анкету студента-заискателя компании платят мне по 300-500 рублей. В день выходит около 3-5 заполненных анкет, которые мне приносят около 2000 рублей в день. При этом мне не нужно кому-то звонить или что-то продавать, кого-то уговаривать. Система работает в полуавтоматическом режиме и приносит отличный результат. Все, что нужно сделать, это зарегистрироваться на сайте компании, настроить систему за один вечер и начать получать 300-500 рублей за каждую заполненную анкету. Разработанную методику я показала своим близким, друзьям и родственникам. Моя тестовая группа показала отличные результаты. Я решила оформить свои знания в обучающий видеокурс «Толстый кошелек». Посмотрите несколько отзывов про мою систему заработка прямо сейчас. Привет, Алена. Ну вот уже пошла третья неделя, как я работаю по курсу. Вот решила записать такой видеоотзыв видеоотчет о проделанной работе а, в общем за две недели работы у меня было заработано 9100 рублей и вот еще а, в ожидании 300 рублей висит <coughs> вообще на настройку и запуск у меня ушло а, ну, не больше трех часов то есть уже в первый день у меня было три заявки то есть очень хорошо вот, а сейчас как бы я уделяю этому не больше а, двух часов в день. То есть очень хорошо, удобно мне, так как не так у меня много времени, что и дети, <свят> животные, <свят> всем нужно внимание уделить. В общем, что хотела сказать, спасибо тебе большое за такую возможность зарабатывать дома. Ну, так как я в декрете, для меня это лучший вариант, лучше уже просто быть не может. В вот, общем, огромное спасибо, пока-пока. Привет, Алёночка! Хочу рассказать о своих результатах работы по, по твоему методу. Ты знаешь, компьютером я пользуюсь давно, но умею только печатать текст и искать нужную информацию. В остальном мало что понимаю. Изучала все материалы э, и уже применила. Результат не заставила себя ждать. За одну неделю заработала несколько тысяч рублей и уже вывела. Для меня это хорошая прибавочка к моим доходам. Спасибо большое тебе за такую возможность. Алена, привет! 30 тысяч рублей я смогла заработать по планете. Такое бывает, эмоции у ты сама знаешь, что я раньше в интернете не работала, а тебе говорила, что в интернете невозможно заработать. А я, я беру свои слова обратно. Я благодарна тебе, что ты дала мне свой метод. Обязательно спеши уроки народа. Я предлагаю вашему вниманию два тарифа по настройке моей методики. С тарифом самостоятельный вы сможете выйти на доход 20-30 тысяч рублей в первый месяц. В данном тарифе вас ждут 7 пошаговых видеоуроков общей продолжительности более 1 часа, разработанные мной шаблоны для удобства настройки метода, настройка одного способа заработка, который можно начинать абсолютно без вложений и поддержка в течение 24 часов по электронной почте. Тариф продвинутый для тех, кто более серьезно настроен на заработок. В данном тарифе вы получаете систему с заработком 50 70 тысяч рублей в месяц здесь также вас ждут пошаговые видеоуроки 20 видеоуроков общей продолжительностью более двух с половиной часов шаблоны для работы настройка уже трех способов заработка в данном тарифе я вам дарю программу по автоматизации метода и более ускоренную помощь ВКонтакте и доступ в закрытую группу. Благодарю вас за внимание! С вами была автор видеокурса «Толстый кошелек» Алена Красавина. Принимайте верные решения и жду вас на обучении!